Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем песню Тимы Белорусских «Фотопленка». Я вам покажу, как играть аккорды, как играть бой и покажу, как играется фингерстайл. Давайте приступим к разбору. Погнали! Для того, чтобы эту песню сыграть в оригинальной тональности, нужно зажать каподастер на третьем ладу и играть такие аккорды. Аккордов всего 4. Значит, аккорд АМ, далее аккорд F, аккорд ДМ, и аккорд Е. Перебор мы играем вот такой. Дергается струна басовая. Третья, вторая, третья, первая. Третья, вторая, третья. Повторяется еще раз мы меняем аккорд и играем тот же перебор То есть бас 3 2 3 1 3 2 3 все собственно все теперь как играется бой обратите внимание на движение в правой руке Далее меняем аккорд, играем тот же бой аккорд ДМ а и аккорд Е. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления в нужный момент. До новых встреч. Пока-пока.